Придя на вот этот перекресток торговых путей, а надо сказать, что в этом месте еще пролегал, конечно же, Великий Шелковый путь. Фактически он там заканчивался на берегах Волги и Дона. Товары из далекой чайной страны. Хазары довольно быстро подверглись воздействию купцов из сопредельного арабского халифата. И вот эти купцы сыграли весьма значительную роль во всей дальнейшей истории. Они явились не только торговыми посредниками, они явились еще и миссионерами. Они рассказали Хазарам о том, что вера может быть разной, и предложили им присоединиться к их вере, которая совершенно меняет жизнь человека. Ибо вместо идолов и кумиров, осязаемых и видимых, здесь есть возможность приобщиться к единому Богу, который создал все живое на земле, и верить в него, и молиться ему, и Бог поможет тем, кто в него уверует. Но вот эти миссионеры, так бывает, были вовсе не христиане по вероисповеданию, и даже не мусульмане, хотя и пришли с территории арабского халифата. Это были евреи, и они предложили иудаизм, и аристократия хазарская приняла иудаизм. И это стимулировало ферментацию государственности у хазар. Потому что единобожие – это очень сильное духовное оружие, которое объединяет вне зависимости от этнического происхождения Достаточно принять веру, совершить обрезание, креститься, и ты уже член большой, иногда всемирной общности. Перед хазарами открылись небывалые для предшествующих кочевников им горизонты.